Лан Минеро. Здравствуйте, Андрей. Здесь подскажите, как нейтрализовать геопатогенные зоны в квартире. Мне проверяли рамками, есть зоны, где стоит кровать, а переставили ее некуда. И какой радиус действия? Устранить геопатогенные зоны можно. Геопатогенные зоны называются зонами Хартмана. Впервые об этом начал говорить господин Хартман, который защитил, защитил докторскую диссертацию, стал профессором доктором Хартманом, который начал говорить о геопатогенных зонах, неких изломах Земли, которые называются зонами Хартмана. Также он сказал, что зоны Хартмана это зоны атипичного геомагнитного или же по-другому, магнитного излучения, который возникает по непонятным причинам в квартире их действительно можно обнаружить. И жить рядом с такими зонами, находиться на них не очень хорошо считается, что вокруг нашего физического тела находится ауральная электромагнитная субстанция такая, наше сопротивление некое сопротивление или некий заряд, который более электромагнитный, чем электрический. И вот такой электромагнитный заряд, на него можно воздействовать, и он фактически может привести к появлению определенных заболеваний, включая психические заболевания, есть такие гипотезы, опять-таки это гипотезы. И выдвинул такую теорию, сам же предложил ее решение. То есть он предложил во время того, когда человек спит или находится в зоне геопатогенного излучения, зоны Хартмана, ставить чашку. То есть он предложил взять любое, а, любое, там, любой предмет, керамический, фарфоровый, железный, который переворачивается вверх тормашками и как бы на него все это заземляется. То есть если это чашка моя, я ее переворачиваю нет у меня здесь чашечки чтобы показать если эта чашка я ее переворачиваю и ставлю ручкой под свою кровать на расстоянии двух с половиной трех метров от этой чашки не будет формироваться электромагнитное завихрение геопатогенная зона Хартмана. Все, пусть у вас все получится